Здорово, зрители психфака Немиркин. Бывают ли у вас проблемы с вниманием? Например, вы отключаетесь при просмотре этого видео? Думаете ли вы, что у вас СДВК из-за этого? Часто люди принимают симптомы тревожности за СДВК из-за некоторых схожих черт, которые они разделяют. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, примерно 3 из 10 детей с СДВК страдают тревожностью. Чтобы помочь вам лучше понять разницу между СДВК и тревожностью, вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание. Первый. Вы плохо сосредоточены из-за тревожных мыслей. Вы постоянно отвлекаетесь на свои переживания настолько, что не можете сосредоточиться на том, чем занимаетесь. Когда страх и опасения преобладают в ваших мыслях, это может привести к тому, что вы становитесь беспокойным. Вам трудно усидеть на месте, обратить внимание или сосредоточиться на уроке. По словам доктора медицины Джона Уолдропа из медицинского колледжа Вейл Корнелл, когда вы испытываете тревогу, ваша префронтальная кора, часть мозга, которая необходима для мышления, обучения и запоминания, отключается. Ваш мозг сосредоточен на том, чтобы оставаться в безопасности. В отличие от СДВК, вы не поглощены тревожными мыслями. Напротив, это связано с дисбалансом гормонов – дофамина и нерапинефрина, которые заставляют вас отвлекаться. Во-вторых, у вас не так часто возникают проблемы с импульсивностью. Часто ли вы обнаруживаете, что говорите в классе вслух, не поднимая руки? Возможно, в школе вас даже называли нарушителем спокойствия из-за того, что вы никогда не можете усидеть на месте. По словам доктора Джона, человек с СДВК может чувствовать себя так, как будто десятки контроллеров пытаются управлять его мозгом одновременно, не согласовывая свои действия друг с другом. Поэтому, если вы обнаружите, что у вас не так много проблем с импульсивностью, но вам трудно говорить или вставать из-за нервов, то, возможно, у вас не СДВК, а тревожность. Номер три. У вас проблемы с выполнением школьных заданий из-за перфекционизма. У вас есть проблемы с выполнением школьных заданий? Возможно, вы затягиваете с выполнением заданий, даже если у вас всего одно задание. Это может быть связано с тем, что у вас так много пунктов, которые вы хотите изложить так много способов сформулировать слова, что вам хочется развести руками и проигнорировать их. Вы избегаете приступать к выполнению задания, потому что не можете допустить, чтобы оно было менее чем идеальным. Если вы можете с этим согласиться, то, скорее всего, вы боретесь с тревожностью, а не с СДВК. Доктор Джон заявил, что хотя люди с СДВК могут испытывать трудности с выполнением школьной работы или заданий, это часто связано с проблемами с концентрацией внимания, а не с перфекционизмом. Номер четыре. Вы в целом более чувствительны к социальным сигналам. Вы очень чувствительны к тому, каким вы предстаёте перед другими людьми. Часто ли вы чувствуете себя неуютно в социальной среде? Возможно, вам трудно есть в присутствии других людей. Или вы избегаете публичных выступлений из-за непреодолимого страха, что люди будут негативно оценивать вас. По словам доктора Джона, если вы ответили да на вышеперечисленные вопросы, то, скорее всего, у вас не СДВК, а тревожность. Это связано с тем, что люди с СДВК обычно испытывают трудности с пониманием или пропуском социальных сигналов, а не с повышенной чувствительностью к ним. Номер пять. Вы испытываете учащенное сердцебиение, зажатость, напряженность мышц, головную боль, тошноту или головокружение. Часто ли вы испытываете головную боль, тошноту или головокружение? Это лишь некоторые из симптомов тревоги. Доктор Джон заявил, что тревога возникает из-за крошечной миндалевидной части в задней части вашего мозга, называемой миндалиной. Будучи сторожем вашего мозга, она постоянно следит за опасностью. И всякий раз, когда он обнаруживает опасность, он запускает реакцию борьбы или бегства. Однако у людей, испытывающих тревогу, миндалина большая и гиперчувствительная. Из-за этого она посылает много ложных сигналов тревоги. Ее можно представить как сторожа, который слишком часто плачет по волчьи. В результате ваш мозг может почувствовать угрозу даже в неопасных ситуациях. И номер 6. Вы вряд ли будете проявлять проблемное поведение, когда чувствуете себя спокойно, в безопасности и занимаетесь тем, что вам нравится. Как вы ведете себя, когда вам весело? Слушаете ли вы любимую музыку или играете в видеоигры, вы можете обнаружить, что чувствуете себя спокойно и безопасно, занимаясь тем, что вам действительно нравится. Вы не испытываете ни беспокойства, ни ощущения, что вам нужно перевести дух. По словам доктора Джона, тревожные люди вряд ли будут демонстрировать проблемное поведение, когда чувствуют себя спокойно и безопасно, и занимаются тем, что им нравится. Напротив, люди с СДВК будут испытывать проблемное поведение, даже когда они занимаются каким-то интересным или увлекательным делом. Например, человек с СДВК может настолько увлечься рисованием картины, что отключится или полностью проигнорирует все остальное.